Даже в одной песне упоминал город шуя для меня это родной город хотя родился отнюдь и там я сын военного родился в ком-то гарнизоне проездом в Беларуси. там родители почти не жили потом была германия украина вообще черное что было вот но школу я закончил в городе шуя и там были первые любови и прочее, прочее. и вот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 Ей панели, а мне тротуары В этом разницы нет никакой И к девчонке из шуйского бара Я склоняюсь небритой щекой Между нами чему-то рыбаром Помолчим или выпьем вина Не нужна мне сегодня гитара Ей сегодня любовь не нужна а в России раздоры свары, голодуха, разруха, разла, и девчонки и шуйского бара, я последний товарищ-брат. и брат. Я живу или вижу кошмары, Но в ночи и средь бела дня проститутка и шуйского бара Охраняет, как ангел меня. А девчонка из шуйского бара осеняет крылами меня.